В последнее время на территории города Перми участились кражи из автомашин. В ночное время похищались с автомашин аккумуляторы. Имелась ориентировка, что преступники совершают преступление на автомашине ПРИОРА черного цвета с низкой посадкой, тонированная. Сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на след преступной группы. Подозреваемых задержали, что называется, с поличным. В багажнике автомобиля «Лада Приора» обнаружили воровскую добычу. Все эти аккумуляторы молодые люди сняли с машин пермяков. Сколько так вы Сколько машин достали аккумуляторы? Э -э за сегодняшний день 10, а в общем 13 лет. Машины где? Которые без присмотра или как? Машины, да, которые в темных дворах. Вот. Оперативники предполагают, что подобный криминальный урожай аккумуляторов ребята собирали на протяжении нескольких месяцев. Подозреваются в ряде совершения краж, как, как они пояснили, что кражи совершали лета. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 «Кража, совершенная группой лиц». Следствие устанавливает причастность этих людей к другим преступным эпизодам. Все, кто располагает информацией об обстоятельствах совершения краж аккумуляторов из автомобилей, Просят позвонить по телефону двести шестьдесят четыре, двадцать один шестьдесят четыре.